Вы хотите получить свое собственное жилье, но имеете финансовые или иные трудности? k уже решил этот вопрос для вас. Вы активный лидер? Привыкли достигать своих целей? Тогда K-Home это отличный инструмент для удовлетворения своих амбиций. С жилищно-распределительной программой K-Home легко зарабатывать и получать приток капитала со всего мира. Вам нужен лишь телефон или компьютер с выходом в интернет. В основе K-Home лежит инновационная модель распределения мест в очереди. Нет фиксированного процента, не растут долговые обязательства платформы, а значит невозможна ситуация, когда прекращаются распределения. Участвуя в жилищно-распределительной программе K-Home, вы получаете не только возможность стать владельцем собственной недвижимости наиболее безопасным и надежным способом, но и открываете для себя новый вид высокодоходного бизнеса бизнес, который не зависит от локации и сотрудников, который позволит вам регулярно получать доход в комфортном именно для вас режиме. Как же все устроено в кейхом? Кейхом имеет семь этажей. Каждый этаж состоит из семи ячеек, во главе которой стоите всегда вы. Первые две ячейки всегда распределяют средства вашему вышестоящему. Остальные нижние четыре ячейки всегда работают на вас. Продвижение вверх по этажам полностью автоматическое и не требует вашего участия. Заполнение ячеек происходит сверху вниз, слева направо. Также у вас есть система «Лидер». Это ваша прерогатива расставлять своих лично приглашенных участников в те ячейки, которые наилучшим образом скажутся на работе вашей структуры и помогут вашим менее активным участникам продвигаться вверх по этажам. Начиная со второго этажа, автоматически покупаются дополнительные ячейки на более низких этажах. Таким образом, вы помогаете своим участникам, находящимся внизу, подняться выше по этажам, что в итоге позволяет и вам подняться еще выше. В KeyHome предусмотрены щедрые партнерские вознаграждения на три уровня вверх, а также дополнительно вы получаете вознаграждение от платформы KeyMat. Сейчас мы с вами разберем работу каждого этажа. Первый этаж. Стоимость участия – 100 КМ, получаете 400 КМ, из которых четвертая ячейка – 100 КМ распределяется на ваш баланс в личном кабинете KMAT в виде КМ-токена. Пятая, шестая и седьмая ячейки в автоматическом режиме выплата направляется на приобретение мест на втором этаже. Второй этаж. Стоимость участия – 300 КМ, получаете 1200 КМ. Четвертая ячейка выплачивает 100 КМ вам на ваш личный баланс. 200 КМ уходят на приобретение двух ячеек на первом этаже, что позволяет двигать вашу структуру вверх. 100 КМ получает ваш спонсор за то, что вас пригласил. 800 КМ уходит на покупку ячейки на третьем этаже. Третий этаж. Стоимость участия – 800 КМ. Получаете 3200 КМ. 600 КМ приобретают две ячейки на втором этаже. 200 КМ – вознаграждение вашему спонсору. 800 КМ распределяется на ваш баланс в личном кабинете KMAT в виде КМ-токена. 1600 КМ – подъем на четвертый этаж. Четвертый этаж. Стоимость участия – 1600 КМ. Получаете 6400 КМ. 300 КМ приобретает одну ячейку на втором этаже. 800 КМ приобретает одну ячейку на третьем этаже. 150 КМ – вознаграждение вашему спонсору. 150 км – вознаграждение спонсору второго уровня. 1000 км распределяется на ваш баланс в личном кабинете Кеймат в виде КМ-токена. 4000 км – подъем на пятый этаж. Пятый этаж. Стоимость участия – 4000 км. Получаете 16000 км. 400 км приобретает 4 ячейки на первом этаже. 300 км приобретает одну ячейку на втором этаже. 1600 КМ приобретает две ячейки на третьем этаже. 1600 КМ приобретает одну ячейку на четвертом этаже. 250 КМ – вознаграждение вашему спонсору. 250 КМ – вознаграждение вашему спонсору второго уровня. 1600 КМ распределяется на ваш баланс в личном кабинете Кеймат в виде КМ-токена. 10 000 КМ – подъем на шестой этаж. Шестой этаж. Стоимость участия – 10 тысяч КМ. Получаете 40 тысяч км. 1000 км – 10 буст-ячеек на первом этаже. Буст-ячейки ищут менее активных участников и встают под них, тем самым помогая им продвинуться выше. 600 км приобретает две ячейки на втором этаже. 800 км приобретает одну ячейку на третьем этаже. 1600 км приобретает одну ячейку на четвертом этаже. 500 км – вознаграждение вашему спонсору. 500 КМ – вознаграждение вашему спонсору второго уровня. 10 000 КМ распределяется на ваш баланс в личном кабинете Кеймат в виде КМ-токена. 25 000 КМ – подъем на седьмой этаж. Итак, добро пожаловать на максимальный седьмой этаж. Стоимость участия – 25 000 КМ. Получаете 100 000 КМ. 400 КМ приобретает 4 ячейки на первом этаже. 600 КМ приобретает две ячейки на втором этаже. 2400 КМ приобретает три ячейки на третьем этаже. 1600 КМ приобретает одну ячейку на четвертом этаже. 4000 КМ приобретает одну ячейку на пятом этаже. 1000 КМ приобретает одну ячейку на шестом этаже. 1000 КМ вознаграждение вашему спонсору. 1000 КМ вознаграждение вашему спонсору второго уровня. 3000 КМ – вознаграждение вашему спонсору третьего уровня. 3000 КМ – вознаграждение экосистеме Кеймат. 75 КМ распределяется на ваш баланс в личном кабинете Кеймат в виде КМ-токена. Поздравляем вас с вашим новым домом или уютной квартирой. По итогу после прохождения всех этажей совокупное распределение составляет 88 800 КМ. Подводя итоги, глобальная идея k состоит в том, чтобы выстраивать набор инструментов и моделей для создания и укрепления связи между людьми, а затем монетизировать этот рынок. И K-Home позволяет убрать все преграды в коммуникациях. Именно вы, дорогие участники жилищно-распределительной программы, помогаете друг другу в получении дохода и распределении жилья. k -Home. Надежно. Просто. Стабильно.